Eh, <laughs> eh, Не дожди, а теперь уж всякость, сырость позади. Теперь все, теперь бегом на пляж, дельчанки, дельчанки ожидают нас. Мы на пляж лечем Здесь ожидают нас Закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте, все плачет. Нам. Если хотите знать, нам царям за врезность надо молоко бесплатно давать. Наконец-то! Наше лето наступило! пришло наконец-то наше солнышко зашло девчонки и мы бегом все к вам девчонки